Заказы с «Казань-экспресс» могут не дойти до адресата. Что станет с компанией после передачи контрольного пакета акций, расскажет эксперт Казанского университета. Сегодня многие совершают покупки в сети и тщательно подходят к выбору маркетплейса. Название «Казань-экспресс» прижилось в Татарстане как наш ответ зарубежным компаниям, и люди не готовы с ним расставаться. Если он поменяется на э, какую-то знаете, точку «Алиэкспресс» в Казани, то... Мы потеряем вот эту, вот эту первую часть слова Казань и просто останется AliExpress. То есть никто не будет понимать, что вот в Казани зародился свой marketplace. В марте 2021 года молодой marketplace из Татарстана продал 30% акций своему прототипу. За счет инвестиций Казань экспресс рассчитывал увеличить свое влияние на глобальном рынке, но что-то пошло не по плану. 25 октября AliExpress Россия выкупила контрольный пакет акций и теперь может диктовать Казани свои условия. Приобретение контрольного пакета не дает абсолютно полного контроля над э, компанией. Дело в том, что для э, принятия э, стратегических решений, например, решения о ликвидации или организации, требуется э, не 50%, а 75% голосов на собрание акционеров. Но, тем не менее, э, текущий оперативный контроль будет осуществляться тем, кто владеет контролем. Пакетом. Постепенно все бизнес-процессы Казань-экспресса будут подстраиваться под те стандарты, которые приняты на AliExpress, То есть фактически постепенно Казань-экспресс будет походить на филиал Алиэкспресса. Пользователи также обращают внимание на удобство интерфейса интернет-магазина, наличие скидок в интересующие их категории товаров, качество продукции и историю, стоящую за брендом. И это сравнение не всегда в пользу гигантов рынка. Впервые я вообще услышала об казань экспрессе когда Рустам Нургалевич Мниханов на своей странице в Инстаграм публиковал вот эту историю о том, что казанские ребята создали нечто подобное «Алиэкспрессу». Буквально через день приходит уже товар – и в этом случае Казань-Экспресс, конечно, опережает Алиэкспресс во многом. Но по товару, конечно, Алиэкспресс отличается более обширным числом и наименованием. Формального слияния компании может и не произойти, отмечает эксперт Казанского университета. Зачастую контролирующему лицу так даже удобнее. Но влияние внутренней политики Алиэкспресс на работу Казанского филиала пользователи смогут заметить уже в ближайшем будущем. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.